Смотрите, какое красивейшее растение. Это еще, видимо, сортовой цветочек. Он переливается. Камера не передает этот цвет. Он восковой, тверденький. Цветоноса много. Растение хочет жить. Сейчас попробуем его спасать. Сейчас вам покажу, в каком состоянии оно ко мне прибыло. Вот его состояние. Точка роста сгнила полностью. Листочек этот вот отрывается. Хочет отпасть. Тургов, тургор листочков хороший на первый взгляд. А что произошло с этой орхидеей? Ну, понятно, здесь по первым причинам все сразу видно. Ее, видно, поливали, и вода попадала в центр роста. Ростовой листочек весь сгнил. Я начала зубочисткой ковырять немножко. И оттуда какие-то букашечки полезли. Вот здесь. Вот видите, оно все сгнило. Она может... Выживет, а может и не выживет. Но цветоносов она больше не даст. Но зато она может дать мне прикорневую детку. Ведь я срезала все гнилое до живой части. Чешуйки постаралась, убрала как могла. А сейчас покажу, чем я буду обрабатывать. Тут вот немножко еще... вот видите пришлось убрать два листочка для того чтобы спасти точку роста нужно обработать перекисью водорода она должна хорошенько пошипеть вот такая перекись у меня водорода трехпроцентная она должна пошипеть и Излишки я уберу ватным тампончиком. Нужно убрать лишнюю влагу. Хотя это не вода, но все равно. У нее уже была такая ситуация в этой орхидейке, что она загнила из-за влаги. Поэтому не будем подвергать ее болезненным состояниям. Все, перекись нам не нужна. Центр вот эту точку роста я зачистила. Теперь беру такой порошочек, вот такой у меня порошочек, вот. он с антибиотиком, вот так называется, сейчас скажу, ксероформ. Это для людей хороший порошочек и для орхидеек я тоже применяю. Я открываю этот коробочку, но ну, очень удобно сделали упаковочку. И беру палочкой для ушей, наберу порошочек и обработаю все ранки на влажную поверхность. Так как я только что обработала перекисью водорода, там еще все влажненькое, побольше вот так насыпаю. Я даже не боюсь, потому что это хорошее средство. Я уже не одну орхидейку этим препаратом спасала. Я вам покажу даже результат, как я ее спасала. И что получилось. Сейчас я закончу с этой кодой Вот это что насыпалось, ничего страшного. Главное хорошо обработать срезы, которые я повредила и погнили где тут не только я виновата тут еще другие лица виноваты тех кто поливал ничего вам спасать сегодня я вам покажу реанимашку которая была без точки роста почти потеряла все корни смотрите сколько она корней нарастила Точку роста она не пустила. Но она опустила детку. Вот. Видите? И из-за этой детки мне нужно ее будет посадить сегодня. Для того, чтобы она уже себе развивалась хорошо. А потом я думаю, посажу я ее. Сейчас покажу каким способом уникальным. Вот беру горшочек. Здесь хранилась земля для орхидеи, я не буду его мыть. Ставлю в горшочек орхидейку, вот так, наискосок, на бочок, для того, чтобы детка была ровненькая. И засыплю это все зем... землей, грунтом для орхидеи. Она будет у меня как в ямке, я не буду ее выше вытаскивать. Пусть она будет там в глубине. Сейчас вам покажу. Вот я посадила свою орхидею наискосок. Вот, этот маленькая детка зеленеет. Потом я досыплю грунт, когда она станет большего размера, я досыплю ей грунта. Сейчас я досыпать не буду. В таком состоянии она будет у меня расти. Дальше, как я ее буду поливать. Так как она у меня стояла в воде, я набираю в кашпо вот вот столько воды и ставлю ее в это кашпо, чтобы корни нижние доставали воды, она у меня так все время стояла и поэтому пусть она стоит дальше, чтобы она чувствовала свою среду, так как она была все время в воде, но и будет в воде. Попа будет у нее сухая, это ей ничего не грозит, то что загнивание. И буду следить за развитием этой деточки, за какое время она ну, сможет пойти в силу. Мне это будет очень интересно и вам надеюсь тоже. Эта орхидея месяцев пять, наверное, не пускала признаков жизни. Потом все-таки я добилась ее роста корней и она даже пустила детку мне кажется, что это благодаря всему этому препарату который я вам все время рассказываю такой препарат HB101 здесь всякие вытяжки натуральных трав ну и наверное что-то все равно добавили раз он действует очень хороший препарат попробуйте и у вас все получится. У меня получилось из орхидеи, которая умирала, добиться детки. Сейчас я вам покажу, как она выпустила детку, и детка нарастила уже достаточное количество корней. Вот на детке какие-то правда точечки появились. Я не знаю, что это такое. Я выясню. То ли опрыскала я чем-то, то ли вода попала. Я вроде бы не прыскала ничего. Но точечки появились. Сегодня я буду отделять детку. Вот она нарастила корешок. Корни в активном росте. И поэтому нужно нам отделить детку. Вон еще один корешок. Мощный. А этот корешок аж пробил листик вот видите какой сильный корень он пробил лист материнского растения и пробрался надо его освободить хотя бы не повредила я его о видите какой сильный корень я прямо удивилась когда это увидела после того как я отделю детку протираю перекисью водорода я это материнское растение оставлю и думаю оно мне даст еще одну детку для того чтобы отделить детку я беру скальпель продезинфицированный протру еще раз перекисью водорода вот так. и начинаем отделять детку Это немножко сложный процесс, но что делать? Надо разделить детку, надо. С какой стороны к ней подойти? А подойти к ней вот с этой поближе стороны. Здесь, вот в этом месте, скальпели. Я сделаю ей надрез. Я просто ввожу скальпель. Я же не хочу я сильно повредить. Не хочу. Так вела скальпель туго идет, сложно, я еще не делила деток, это первый раз, маленькая, что у меня получилось? ее корни или мамины корни. Сейчас будем смотреть. Получится у меня... Ой, один корень не отделился. На это дело детку ой ой ой ой ой как я не умела ее отделила вот такая детка у меня отделилась, этот корешок поломался. Но ничего, она выживет, сто процентов выживет. Но надо будет нарастить ей корни. Немножко я неправильно отделила, надо было глубже взять. Сейчас я вам покажу. Знаете, когда нет э, возможности каждый день отделять деток, ты не знаешь, как ее отделять. Если бы я часто их отделяла, я бы ее отделила. Может быть, надо было раскопать. Ведь я тоже фундазолом ее мазала, спасала. Ну ладно, как отделила, так отделила. Теперь что теперь делать? Теперь буду ждать следующую детку. Вот это место я сейчас обработаю ее Хлоргексином. Можно перекисью я залью, так как там ранка произошла. Ничего. Но эти корни, которые не отделились от детки, они пойдут в пользу для мамки. Ничего страшного. Пускай будет уже так, как получилось. Так получилось. Вот это вот сниму. А в той детке будем наращивать корешочки. Все. С мамкой больше делать ничего не будем. Я думала, я смогу так отделить, но, по-видимому, надо было по-другому делить. Надо было раскопать все, взять ее в руки и делить. Хотя, может быть, и не получилось бы. Ладно, пусть мамка живет дальше. Смотрите, видите, какая у нее корневая система. Если она будет стоять в таком состоянии, она еще даст одну мне детку. Мне лишняя детка не помешает. Это сорт очень красивый. Я вам скину ссылочку в видео, чтобы посмотрели, какой цвет у этой орхидеи. А вот эта моя детка вот такая получилась. Протрем ей листочки. Это уже будет не детка. Это будет самостоятельное, отдельно взятое растение. Стволик у нее мощный, корешочек у нее. Вот ее, этот жалко я повредила. Видите, как я его порезала неправильно. Ну Ничего, может, смотать его скотчем, что ли? Сейчас хлоргик нет, перекисю. перики все обязательно нужно капнуть чтобы затянула раночки Видите? и оставить чтобы подсушилась а затем я ее поставлю в препарат hb101 на водную систему когда подсохли мои орхидейки нужно поставить их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 В этот раз она пустила детку из точки роста. Может быть, это будет даже продолжение самой орхидейки, и она начнет мне цвести. Я ее уже снимать не буду, эту детку, так как очень нормально, корневая в хорошем состоянии у нее, растение крепкое, и пускай себе растет дальше. Эм... Шейку я мазала фундазолом. Наверное, вот до этого уровня досыплю коры. Выше не буду, чтобы этот корешочек цеплялся за кору. И с ней будет все в порядке. Вот так моя орхидея будет продолжать свой рост. И надеюсь на ее обильное цветение. Вот такая история произошла с моей орхидеей. Я вам показала все ее периоды жизни, от начала до конца, как я лечила ее. Правда, лечила я показывала не на этой орхидеи, а на Леодоре, ну не важно. Принцип тот же самый. Вы все увидели, как это происходило и какими методами я засыпала точку роста, чтобы не пошла дальше гниль. Я очень рада за эту орхидейку. Она меня порадовала. Считайте, две детки. Если срезать эту детку, она наверняка даст еще одну детку. В каком-то месте. То ли прикорневую, то ли еще где-нибудь. Но я срезать ее не буду. Буду ждать ее цветения. Спасибо всем за внимание. До свидания. Всем хороших цветоносов, крепких и жирных корней. Следующее видео я сниму, как я формировала свою орхидею дугой. А сейчас посмотрите, как у меня это получилось. Это крупная орхидейка, белоснежная. Когда цветы распускаются дугой, это очень-очень зрелищно. Я оставлю ссылку, как я это сделаю. До свидания.